Алло? Это Холмогоров Андрей Анатольевич звонит. Да, Андрей, да, здравствуйте. Так как вы про материнский капитал печатать ничего не хотите, давайте тогда убирайте меня с интернета. тысячи там где-то просмотров хватит. у а... вас все равно никакой нету. <соц> Андрей, это значит вместе спасибо, да? <соц> Только с вами провозились. Ну я про провозились? Вашей помощи нету. То, что вы с ними заодно, это, это так понятно. Так бы вы не взялись через два месяца. Мне ваша помощь не нужна, я в ней не нуждаюсь. Но убирайте. мы вам уже, мы вам уже и не помогаем ничем. Вот именно, вы мне не помогаете. И прокуратура, и Юля ваша подружка, собутыница или как она вас близкая? Я не пьяный, я вам говорю, убирайте меня с интернета, даю вам день, все.